Снова здравствуйте, уважаемые коллеги! Для сегодняшнего видеоурока я собрал простейшую схему из трех светодиодов, кнопки и двух датчиков DS18B20 для того, чтобы можно было продемонстрировать работу скриптов которые управляют в зависимости от температуры, в зависимости от состояния кнопки, свечением светодиодов. После того, как собранную схему я подключил к контроллеру, мы можем наблюдать в окне девайсов появились два термометра. А также я могу сейчас понажимать на кнопку и вы увидите реакцию входа А4 кроме того, если я сейчас нажимаю на А1, загорается первый светодиод, нажимаю второй, третий ну к четвертому, понятно, я подключил кнопку, поэтому ее не буду нажимать И теперь, когда у нас контроллер подключены светодиоды, датчики и кнопка, я могу продемонстрировать вам работу скриптов. Начнем, наверное, с простейшего, который управляет светодиодом номер один, от кнопки, от нажатия ее. Для этого я использую заранее заготовленный скрипт. Заходим во вкладку с соответствующим номинованием, нажимаем кнопку New. Здесь пишем, ну, к примеру, switch с расширением JS так как это JavaScript и я подставляю э, заранее заготовленный скрипт давайте я вам объясню вкратце что обозначает э, эти э, команды define rule это то основное что будет рассматриваться при э, прохождении работы скрипта и при каком то событии э, в данном случае свич это его наименование. И когда а, а, происходит изменение состояния кнопки, в данном случае, которая повешена на, вот, на этот GPIO-A4 вход, то мы инициируем работу этого правила, который заложен вот в этой функции. А, основное, основное тело – это вот DEV в GPIO-1-OUT. Здесь вы заметите, что подставлено рав... значение равного new value, которое берется как раз из состояния кнопки. То есть э, в данном правиле написано, что состояние реле единицы или 0 будет зависеть от состояния кнопки единицы или нуля. Давайте сохраним и проверим, насколько правильно у нас составлен скрипт и работает ли он. Для этого я нажимаю на кнопку и демонстрирую вам зажигание светодиода. Как только я отпускаю кнопку, соответственно, светодиод переходит в состояние «выключено», так как и реле тоже в нулевом состоянии. Так, следующий скрипт, который можно было бы подключить и использовать при наличии наших термодатчиков, это управление виртуальным нагревательным прибором который был бы привязан к нашему датчику, который заканчивается на 4 FF. Сейчас у него стоя... температура 27875, достаточно жарко на моем столе, видимо, из-за софитов. И мы должны привязать к этому датчику второй контакт реле контроллера. Ну, для этого создаем новое правило в разделе скрипт нажимаем new и нажим, называем его к примеру хитр также с расширением JS так. подставляем заготовленный скрипт и в нем мы также видим define rule который является функцией запускаемой запускаем при изменении соответствующего датчика в данном случае в качестве датчика используется вот этот вот 4FF в самом начале я инициировал setpoint, установку в зависимости от разницы состояния между ним и датчиком будет включаться либо выключаться наш нагревательный прибор сохраняем и теперь перейдем на вкладку «Devices». Видим, что так как у нас температура меньше 29 градусов, то наш нагревательный прибор включен. Теперь я постараюсь его нагреть. Следим за его состоянием. 28 градусов. И как только он достигнет 29 градусов, светодиод должен погаснуть вот у нас температура стала 31 градус диод погас ждем обратного снижения температуры до 29 градусов когда опять наш виртуальный обогреватель включится так снижение произошло до 30 градусов вот видите и теперь э светодиод опять загорелся что одновременно отразилось в состоянии девайсов ну, а в заключительной части нашего видеоролика давайте познакомимся с таким понятием как виртуальное устройство это Раздел программного кода, который нам создаст некий регулятор, с помощью которого мы сможем задавать уставку. От этой уставки, в зависимости от показания температуры, будет либо включаться, либо выключаться реле охлаждения. Это противоположное действие нагреванию. Для этого давайте опять перейдем в раздел «Скрипты». Создадим новый скрипт, назовем его «Кулер». И скопируем туда заранее заготовленный участок кода. В первой его части, видите, новый появился функциональный блок, который называется Define Virtual Device. Это его название, setpoint, который мы также можем в дальнейшем использовать при других участках кода. И в нем, у него есть тип range который как раз и будет представлять из себя визуально такой регулятор двигая который мы будем задавать температуру уставки вот и уже в следующем во втором участке коде мы опять определяем новое правило с наименованием уже кулер и в нем уже по датчику оканчиваясь на 4 b2 это второй у нас датчик который вот здесь вот находится температура у него 29-125 мы используем его температуру для того чтобы определять когда нужно включать или выключать наше охлаждение. охлаждения в следующей функции используется значение этого датчика перемены new value. мы его передаем в условия и сравниваем именно с переменные которые ссылаются на наш виртуальный девайс то есть set point температура тут только не температура температура надо так это мы подправили и дальше мы уже смотрим как будет реагировать реле а3 сохраняем так Переходим в раздел девайс. обновляем экран. Угу. Вот, видите, у нас появился новый новая в котором как раз и определяется этот регулятор температуры, э, вид э, виртуального девайса. И у него вот такой вот есть движочек, который мы можем таскать с стороны в сторону, изменяя температуру уставки. Так, теперь, теперь давайте посмотрим, как у нас на это будет реагировать. Э, наши реле включаться и выключаться сейчас у нас температура уставки 24 градуса она меньше чем текущая температура соответственно наш кондиционер виртуальный который представлен светодиодом 3 включился давайте поставим температуру уставки выше чем температура в комнате допустим на 32 градуса теперь ждем пока у нас произойдет изменение значения температуры поможем ему нагреванием так у нас произошло изменение значения температурного датчика и сразу же мы видим что в виртуальных в устройствах выходах у нас выключился и светодиод тоже отключился теперь немножко еще подождем пока так допустим мы еще температуру вырастим больше 32 ее сделаем и как только температура в комнате поднимется выше 32 то у нас сразу же включился наш охладитель для того, чтобы снизить температуру до температуры уставки. На этом пока все. В следующем видео уроке я предлагаю нам разобраться с подключением внешних периферийных устройств, как то релейные модули, датчики, ну и что-то еще, что использует шина Modbus. На этом все. Счастливо!